Я узнал, что ухабжаю, Сынцы, А лучше носила упсы в Ху, это, это, Я, я, я, я, я, я, я, Сверх мы вверх. Сверх, да, Мы я вдруг Мадал, Лю, Ней лежит, так мы. На сюряпам, Не высешь до сердцу, Мы ним там сып. Оу, не беру уда, все вожу. И потополь, я все смесились, беру. На я бы нахуй обещал язык, а это... он не Ну Я бы да, да, вообще, Я А вообще, я мама можем как думать но как на я в я у не тут, ну, а есть, Ай, Луфан! Ай, Луфан! Я на губах, я на А вы сиждя на Алгард, я умна. Одно из давних, я сара драгать. На 300 G. Вот лишь бы он не попал. Пожалуйста, не попадай. Ай-яй-яй. Он не попал. Так-так-так. -тэ. Ух. А я бы испугался. Что? А, это минус. Это выстрели. Я думаю, это минус. Ну что, спаешь в баку Драгон, на поле. Ага. Какая сила, блин, я чисто поражением. Драгон, давай. Ага. Котлора надо открыть. Силовая атака. Давай, давай, драго, блин, не хватило. Надо карту способности улучшить на максимум. Блин, а он сильный игрок. Ладно.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 карту ворот открыть, способность активировать. 240, получай. Ха, это мало. Масато, ты не же достаешь. Ну ладно, бакуган бой. Бакуган на поле. Бакуган бой. Бакуган на поле. Подумал, бакуган. А, это серия 3, точно нажимаем очень много раз. На кнопке. Давайте, хопа-на, хопан, хопан. мне что-то я как-то не нажимаю на них. так-так-так-так-так, т т т т т т т так так т так т т т т т т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 А то мы будем проигрывать вот так вот. Ну что ж, поле игры открыть. У меня есть куртик. У меня есть 300, 400, 400, 200, 200. Даже мне туда. Хорошо, а как На поле. Я не могу сказать, что он у него в силы мощным. Поэтому нужно именно туда вот целиться. Бакуган в бой. Ай-яй-яй. яй Я попал на него карту. Сильнее, чем я думал. Хорошо, Бакуган в бой. Драго, на поле. -мо. Да, есть. А он там на поле? И он промахнулся? Как думаете? Как думаете? Ой, Драгон, ни на что не способен, да ты монстр Ты офигенно сильный. Ладно, давай там. Тауэр, бой Максатавър на поле. Отлично, просто снайперским. Так, я не видел, как какой у меня Бакуган был? Как он запускал? Серия 3. Точно, кнопочки. Нажимаем очень много раз и побеждаем его. Мне, конечно, 1400. Мы не сможем, мы только сможем максимум 500. И больше, так то 500-500. Новый рекорд. 630. 630. Просто на удачу. Хоп, но смотри. 1500. В смысле, что это такое? Как ты мог? Блин, уровень 350 3500. Дэн пока что выигрывает. Отлично покупать. А Бакуган-бой. Бакуган на поле. Макса А знаете, мне нравится этот Макса Мы с ним подружились, как настоящие. Ну что, способность активировать. Плюс 150G силы. Минус 250. Ха, это мало. То ты мне достал. Полковник. Труп. Ага, драго, давай-ка. Бакуган в бой. Заканчивай драго. Окей, Дэн. Бакуган на поле. У него Бакуган упал. Я не знаю, что это с этим. Полковником, ну, явно с Полковник. Мы тебя выигрываем. И выиграли. Победитель, Дэн. Отлично. Мы победили. Так, так, так, так, так, один стаурый. Или же нет? Блин, ну жалко, я бы хотел. Ну что ж, продолжаем. Кто будет стоять на нашем пути? Кто пожалеет? Ха, скажи мне, пожалуйста, Дэн, а зачем ты берешься? Или ты просто любишь Бакуганов? Я бью за свободу Бакуганов. Нужно спасти от плохих, как ты. В смысле? Я тут ничего плохого не делаю. Так, карта ворота и карта полем Макс товар, Максотавр, Гидроуз. Бакуган в бой. товар на поле. Давай, давай, есть, попали. Ух ты, неплохо. Мой Бакуган не попал. Вот так тебе и нужно. Так вот, карты способность активировать. Ха, это еще маловато, да блин. Как-то бесконечно. Уровень силы 950. Уровень, уровень силы. 950. Та уровно тоже. А в бой. Ган на поле. Макс отава, да? А, это спиннул. У меня приятно силы. Ну, ладно, вот тебе. Эти 50. Гон просто кидаешь они превращаются как правильно кинешь на улад. еще нужно правильно попасть в принципе можно всех победить Блин, ну, на это не смешно хм, нажму. раз два это мой сам позорный день тоже не первый раз такое еще было. угу мгм, Надо ну, ну. Да, да, да. Авралы, Даймонд, Даркус. А Даркус остался. Хаус, потому что они наверное самые крутые. Вентус, Аквас. Пайрос. Даймонд. Один даймонд. Пайрос. Второй, в смысле. <laughs> так, Вентус. Третий. Вентус. Третий. Айбролы, Четвертый. Аквас. Пятый. Таркус. Шестой. И хаос. неужели седьмой. Три. Пока что три покупаны. Напиши комментарий, сколько их уже. Четыре. 5, 6, 7, по-любому уже 7, пишут, готово, вот, готово, ой, наконец-то, столь блин не заходил, давай сразу играть, я бы докажу, что самый сильный, Бакуган, Бравл, Бакуган, Равл, Баку, Баку, Бравл, а Баку, Бравл, это он, Бакуган, Я ези, блин. Первый уровень, блин. 200G стаджи Мака Тауэра против Драгоноида. Всё. Ахугант, бой! Победа за мной. 500. Так у него ещ еще и 100, 100, 100 и 200. Равная сила. Одинаково. Бакугану. Только тут на угад или попасть правильно. Бакуган в бой, Бакуган в поле. И просто наромастеры. Еще ловят, конечно. Серия Х2. Попадаешь два раза, получается тебе два раза больше. Чего там. О! по-бом пок вздобум и последний бой давайте 100 g плюс еще у тебя преимущество чайно трокс макатавр бой макатавр наполен 10 g и когда 3x то у нас будет больше g сил там еще 3x допустная штука вот она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 среди дракуха будет 50 левого а там сколько то будет но а если будут ноголокоса то конечно будет а пока нет пока не если... вау Тракус ракус первый ладно у нас неправильный ход ну ладно постараюсь как-то говорить так давай тут Бакуган, бой, Бакуган, на поле. Ой-ой, мне кернет их, слушайте, он попал Бакуганом. Что, Джесила? Хм. Меня он победил. Прикиньте. Показатель Джесила 300G. Больше данных нет. Драго, докажи, что ты сильный. Бакуган. Бой, драго. На поле, -а -а -а -а -а. Показатель Сил, Джесила увеличена. У меня тоже 2Х, он умеет играть, чем первая чайна.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 От, э, от... От... Так, да, От... Отчет сначала, да? О, бонус. У нее 375. Он тоже... А, он сильный, кстати. В конце подался, но он 200 сил больше. То есть уже соперник сильный. Вот, молодцы разработчики. Да. А те, кто не умеет играть, хай смотри ролики, чтобы узнать, как побеждать. Тракость. Гайд. Я показываю гайд. Как побеждать. Так, ну давайте. G -G сил. нормально же сил это просто мощный так Поле игры открыть блин я случайно хаулор хаулор бой халор на поле мы столкнулись с ним сто 10 же силы больше рядом нет мне больше же силы драгонат и трокс Ган. в бой